Как сменить IP вашего компьютера? Как сменить IP просто и качественно? Хотите узнать ответ на этот вопрос? Смотрите ролик до конца, я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. Во-первых, когда необходимо менять IP? Вариантов достаточно много. Если вы хотите обойти какие-то ограничения, которые накладывают на вас сервисы в связи с вашим, например, местом жительства, либо, как в моем случае, когда вы ведете активную работу в социальных сетях, используйте различные программы, которые рассылают сообщения, ведут активную деятельность в нескольких аккаунтах. И чтобы, скажем так, ввести в заблуждение роботы социальных сетей, чтобы они не видели, что с одного аккаунта идет очень большой объем информации да чтобы вас не приняли за спамера необходимо скрывать свой реальный айпи с которого вы работаете чтобы не получить бана и потом уже с этого компьютера вы ничего нормально делать не сможет раньше я использовал прокси сервисы но с прокси проблема в следующем во первых это Реально замедляет работу, потому что каждый прокси имеет вот время отклика. Во-вторых, прокси часто умирают. Вот, и приходится постоянно обновлять прокси, искать новые работающие. Вот, можно, конечно, пользоваться различными анимайзерами. Но сейчас это все, мягко говоря, не актуально, потому что на данный момент я нашел для себя ну, лучшее решение. Это VPN-доступ. Когда вы используете VPN-доступ, вы прячете свой компьютер целиком, а не изменяете, например, адрес только в браузере, либо, э, как я говорю, голову спрятали, а все остальное торчит. Потому что довольно часто ваш реальный адрес, когда вы пользуетесь прокси, виден. Вот, если вы хотите посмотреть, насколько хорошо вы спрятались, Uh, я вам рекомендую использовать качественный всем известный сервис 2 uh, 2ip.ru 2IP и этот сервис вам показывает ваш адрес вот, а потом еще показывает используется или не используется прокси и вот довольно часто когда кто-то прячется через прокси заходишь на этот сайт, вам пишут ваш текущий адрес, здесь пишут, что вы используете прокси и потом появляется ваш реальный IP. но это абсолютно ну, неправильно. Вас быстро найдут и, естественно, накажут. А с VPN-доступом такого не происходит. Вот посмотрите, сейчас типа мой IP, а это абсолютно не мой IP, это просто IP, через который я сейчас работаю. Меняется он очень быстро. Вот одним щелчком, пожалуйста, выбираю из имеющегося списка какой-то другой IP и все, я уже захожу <laughs> с другого места. Вот сейчас обновлю страничку. Вот видите, у меня уже стал совершенно другой IP. То есть все очень просто, очень быстро и главное очень качественно и без всяческих тормозов. Значит, я использую сервис VPN с сайта HideMe.ru Почему он? Ну, потому что ну так сложилось. Во-вторых, у ребят очень хорошая техподдержка, то есть пишите какие-то вопросы, пожалуйста, вам сразу же отвечают. И мне лично очень нравится то, что э, смена э, выполняется с помощью вот этой вот программки, которую вы скачиваете э, с их сайта. Программка вообще не требует никакой настройки, скачали ее, установили и просто-напросто выбираете тот э, сервер, через который вы хотите э, менять IP серверов тут достаточно много, я выбираю э, серверы, которые вообще-то недалеко, территориально расположены рядом со мной. Э, делаю это специально ради того, чтобы, если я вхожу э, без VPN -а в какую-то социальную сеть, чтобы не привлекать, опять же, внимание роботов, что я вхожу из какого-то незнакомого места. То есть, если я бы, например, сейчас подключался через... <coughs> Америку, либо там, через Китай, и входил бы в тот же самый контакт, да, потом бы вошел без VPN, то есть сразу бы получил сообщение о том, что а, откуда я такой нарисовался. Я для себя еще прописал даже сценарий работы, то есть практически для каждого аккаунта, которым я пользуюсь, я использую конкретный сервер и конкретный IP-адрес, Благодаря вот этому у меня получается, что как будто каждый аккаунт у меня работает с одного компьютера. Но возможно это чрезмерная перестраховка. Я сделал все возможное для того, чтобы подстраховаться. А теперь как начать пользоваться этим сервисом. Как я уже сказал, все очень просто. Заходите на сайт сервиса, ссылка будет в описании данного видео. Для того, чтобы скачать программную оболочку, переходите на «Вопросы», вот фак, выбираете «Настройка VPN-доступа», выбираете вашу операционную систему. Вот что из себя представляет эта программка. Она устанавливается, вы сюда вводите код, либо пробный, <coughs> либо покупаете код на нужное время. А дальше все вообще очень просто. Выбираете сервер и, если хотите, можете менять себе IP. Как скачать программку? Вот, пожалуйста, вся инструкция по установке. Нажимаете на ссылочку, Скачивайте программку. Устанавливается она элементарно просто, совсем соглашаетесь, и она на вашем компьютере. Ярлычок программы выглядит вот таким вот образом. Запускаете программку. И чтобы начать пользоваться, вам потребуется код. Рекомендую с главной странички программки. Вот с хайдми внизу сейчас почему-то это стало. Есть кнопочка "Попробовать бесплатно". Нажимаете на кнопочку "Попробовать бесплатно". Вбиваете вашу электронную почту. Вот нажимаете на кнопочку "Отправить код" и вам на электроночку приходит тестовый код, которым вы пользу можете пользоваться целый день. Ввели ее в окошко программы и все. На этом вся настройка закончена. Очень просто, очень понятно и, главное, доступно. Вот именно этим способом я сейчас и прячу свой реальный айп. Если вы считаете, что данный способ достоин, вас переходите, пожалуйста, по ссылке, ссылочка в описании. Если у вас возникли какие-то вопросы, <coughs> пишите под данным видео, я обязательно отвечу. Интересуетесь... Ютубом, продвижением в социальных сетях. Приглашаю вас на свои вебинары, которые я провожу каждый четверг в 8 часов. Вот, ссылка на вход также будет в описании видео. Ссылка не меняется. Вебинары не коммерческие, то есть я тут ничего не продаю, просто делюсь какой-то информацией и даже вот раздаю подарки, то есть тот курс, который обсуждается, вы получаете себе на почту бесплатно. Вживую отвечаю на все вопросы, ну, на которые смогу ответить, связанные с YouTube и с продвижением в социальных сетях. Большое спасибо всем, кто досмотрел данный ролик до конца. Если считаете, что он достоин чего-то большего, вы знаете, что делать. Спасибо. До свидания.